Ну что я скажу, я сидел в турнире, я сидел у Бабруйску 19, я сидел у 22, -ка. это Воуче-Норы и Ведьба 3. Конечно, и Володарка, жал... Володарка целый год Да, я не ломаю. Был момент, когда я был взломлен, мне казалось, что зараз я буду вот так вот пропустить и буду давать себя показания. але потом, я сказал Бог, останови меня. Я кажу, что ж, я забью. Меня не сфабриковали. Французские РУВД в лице Гайдукевича, этого преступника и других Вахламов и Свердовича, кинопенсии, судья Вареник, это люди, которые фабриковали против меня уголовное дело, справа Але я вытерпел. В этих турмах, бачу разных людей, разных мастей, и все там, особенно это Уголовники, чему они пользуются там спросом. Убийцы, и он забьют 2-3 человека, и чему все его делают заохозом, чему все э, менты, это контролеры, это как называется, я его делают этого человека головным там у, у отраде. Ну, я говорю, что это такое? Как это может быть? Вот. А простые люди, которые там за мелочь сидят, их гнабят, их там статусы делают и так далее. И. Али кто мощный человек, и они уже потом поняли. Почему они меня перекидывали из одной колонии в другую? Военные они ведали, что меня тримать очень тяжко в этом стане. Бо я наличили, что там будет бунт. И тому они яны... садили меня в одиночную камеру. Вот. Я был с 2,5 года, с четырех годов я сидел 2,5 года в одиночной камере. Али взломать меня не взломали. Я яны... Яны не напужали это уладать меня. Это улада преступников. Экономично, не только экономично, но и гвалт против своего народа, забачить, что было пять годов и что зараз. Люди с каменными тварами идут и не глядя в очи друг друга. Что это такое? Идеология сегодня показала себе, что она не может ничего, ничего сделать, потому что она только одно каждая. Все доброе, все это лепит, школы, это, это, это. На самой справе экономики нема. заводы стали, цены Забачи, у кольки разов выросли цены, мают эти магазины, э, маркеты, маюць, э, значит, они монополию установили, они установили на монополию, и зараз, забачи, кольки частных магазинов осталось мало, и тому мы сегодня и, панин, идем туда, в эти магазины, и покупаем это, это, и гэта... Акции государственной типа там Евроопт. Вот вам машина, вот тебе 100 тысяч хороший, э, это сдеки над людьми. И люди думают так, что ось, под подушку положил гэта, э, квиток и он зара выиграет. На самом деле это идет агитинс, агитационная не про реклама этого Евроопта. Остальные люди что все беднее беднее робится. И тому бояться, разумеется, не матча уже. Уже дошли до того, что мы не можем бояться. И когда нас будет сажать в тюрьмы, мы состанемся людьми. Потому что мы будем везать, что за нами северинцы, за нами профсоюзы, за нами заводские войски. Это правда. И тому я смело могу сказать, когда я буду сажать меня, фабриковать, я буду везать, что за мной народ. Живе Беларусь! Живе! Живе, Живе Беларусь! Живе! Живе! Живе Беларусь! Живе! Дякую, Сабри.